Надо найти таску. Давай, давай. какая Oh shit, we won't Они только от него считают что... Финкан или בהосп Side Покупай там, там, взломай. Взломай, Я же не везу, что на машине всё. Не ходи сюда. Мы горят туда в Крыму,